<свист> Блин, хотел запись нажать, нажал Я, короче, я такой тупой А, Я дважды тупой <свист> Прудики по диагонали, я их ненавижу Давай, давай, давай. О, да, да я жесткий, жесткий, тени. Слушай, О, ты ж... не пойдешь, ты не пойдешь, ты не пойдешь Ты пошел. О, да, чек, я вижу чек Всем даро, ребята, с вами Серга. В общем, фидос был записан спонтанно, потому что Никитос сказал, что это будет сложная карта с новыми элементами. Плюс мы играли ночью, поэтому он будет немножко не такой, как прошлый ролик. Советую, кстати, посмотреть прошлый ролик, если вы не смотрели. Ну и, естественно, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комменты. Панька, не буду вас отвлекать, давайте начнем просмотр. Только что, это нормально? Так вот, это... она не до сих пор помнят, да? А, да. Ну, они... Ты нет, а у меня где Он и баг знает, ну, баг, и баг плюс. Ой, а вы как... что, оба на хашке? Нет, я на хашке. А, ну да, все, окей. Что-то, короче, что-то он какой-то... Здрасте. А, ну, знаешь, мне плюс. Блин, вагон. Я не знал. Ну, ряша как всегда. Ну, да. Чего от него можно ожидать? Тут турбом по разворот, потому что спиральный не ну, видишь. Так и ч? А, кстати, возможно да, разворот на, на этой фигне. <къех> Но это не точно. Не, я вот тут, да, да, -да тут трубу, вот я в трубе сейчас. Разворот, да, да, прям раз. Туда, да. Да, вот тут разворот. Я тут, не могу в, в вагон в проехать. Я, короче. Ну, блохашку, блять. все. Наверное. Да. Не буду больше, да, же. Трас он, может для меня как-то он вообще. Он спойлером, типа, сейчас, короче, ударился. А, а, Наделся. Ну, на так, кинет, в этом, в трубе ветряк, да? Он, ну, он был в райду хорошо. Ну, на пашке и... тоже плохо. -то. Не, ну, у тракса вообще зацепа дофигище. Да? Нам, типа, в обратку ехать или что? Да-да. Блин. Ну, жопа у не ⁇ тут зацепана дофигище. За что мне все это? Ну, зацепа не у жопа зацепа зацепаны дофигище. Я понял. Не развод не бежит. Блин, ну, в глупорах это вот такая, как будто, как... Так. такая вот агудока. Там я так... Блин, я на спираль не смог забраться, дебил. А, что за цеп? А, я, короче, делаю, вот я, я еду наверх. Слышишь, я делал, ну, я еду наверх. Угу. Делал там разворот, просто не ну, тебя типа, задыхают там. То есть победовал. Ну, я понял. Ну, так ступи. Так. так, главное. Все, поехал на спираль наверх. Да, там просто, ну, типа, скинули, если мне надо А, ну, да все, надо тут надо. со спирали уже просто <coughs> это тарелка и все, что я взял. Бум! Бейзи. Там я не сдавай, я еду Да. <свят> Блин, тут короче флип через мешалочку одну. на хашке дальше, флип! Почти получился. В конце засоевки. А, ну, да, да все, я, я. все уже. Ну все. <свят> <свят> я я. Я что, в конце я. Я. <свят> <свят> я, я говорю, типа, в а! конце я беру чек, это и сейчас зай. А тут. дальше еще не пить? Флип. А я не знаю. Я, еще... <свят> <свят> <свят> я этот еще не прошел. О, прошел. Да. Дальше флип, короче, через эту... Через узкую щель. Ну там на такой, надо на средний, чуть заранее. Ну капец, я не могу. О, все, вкусно. Я не успел с нажимать, только вернул. Блин, хотел запись нажать, нажал. Надел флип и я занесла. Ну это норма. А, я, я, я, я, я, я, поехал, поехал. Еще раз ты сделал такой? Я не успеваю на второй флип. Оп я вот это вот, это вот, да! Вот это был идеальный флип вообще. Оп! Я а я сделал пораньше, чем ты. Я сделал! сделал. Я тоже mm -hmm. сделал! И я поехал! А я поехал упал. На нижней дороге. Я, я. А, тут это, тут раз. Ага. Так, так, так, так, так. Вторая попытка флипа а нет, такая, такая. флип не сделал. Флип сделал. Только надо развернуться, короче, как-то аккуратненько. Чтобы не. Я не сделала, потому что я не могу. Нам на скорость еще по Так. Поехали. Все. Так, развернулся. А что дальше? Так, а дальше спиралька. А дальше я выхожу. Да нет, что? А там же здесь сложно. А чё что, слож. да братан? Сложно несложно, не могу сделать. Первый не могу, второй не сделаю. Вот первый я сделал. Что и второй? Ну да, и перевернул. Так, а что тут? Так. В смысле? А, все понял, дурак. А, блин, флип, короче, с широкой дороги на тоненькую, на вот этого материала. Так, давай. Я, я сделаю этот клип. Иди... Блин, ну идеально же было, занесло. И снова здравствуйте. В принципе, я заглянул, чтобы почитать комменты с прошлого видоса, ну и ответить на вопросики. Их немного, всего один от Яны Яны. Ну, это стабильно уже. Классный видос, спасибо. Что за набор крыс? Ну, что-то я, короче, от Морта подцепил эту болезнь с крысами. Всех так называть. В принципе, все. А так, э, если не смотрели прошлый видос, то обязательно посмотрите, он получился топовенький, такой, прям совсем. Ладенька, давайте продолжим. Я убегаю. Я уже два раза его сделал, занес. Вот что делать. Вот да. Знаешь, еще мне чего грустно? Mm. То, что там еще труба какая-то была, я не помню. Ты знаешь, что? Нет, серьезно говорю, 4 минуты разовлик. Меня заносят. что все признаюсь? Знаешь, признаюсь и еду не. Износит. Ой, ну наконец-то нормально сделал флипчанский от твоего. Я ты флип ч... подряд сделал, именно идеальный. Извините, да? Даже подожди. Давай, давай, давай, давай. Так, окей, еще один чекпонтик. А ты чего, Никитос? Не Так нормально, да? Ну, мы как бы вот на том транспорте, на какой-то там мете, флажки всякие. Тут был бы вот такой элемент, который был вначале, мне понравился, да, он был прикольный оператором. Все, вот, поэтому... Так вон тут дальше тут началось. перепрыжки, вагончики вверх это ногами. Керосный, О, блин, поворачивать очень. надо было. Это дальше. Дальше тоже весело, тебе вот только вот эту какаху пройти это и все. Это дальше. А тебе не пойду за какаху, понимаешь? Да я пройдешь. Господи. Долго. Через 2 часа пройду где-то так. Да че нормально? Я ни разу такое не проходил, я не могу не представить, что это. Да, так норма. Я вон сколько долго не могу это пройти, если я это пройду и за то я вс. Прутья! Так, ну тут можно притормозить на самом деле, понял. Ну. На ночью псих А, а разбол будет. Потому все время, когда спать, они Так, а мне тут вверх надо или прошел. и поэтому Все, я взял еще один просто С челом лучше в ночи, до 7 утра сели бы. Ото взятых хорошо. Ну, 2% это Чисто двоем надал. Мы тупо на это так, знаешь это ну знаешь получается большой отри ну как много времени прошло ну как вы получается утра его проходили проходили не могли <связать> блин братан тут дальше вообще короче дичь еще хуже чем все это остальное там короче <связать> ровная дорога идет я короче, первый раз идеально сделал первый флик ну чтобы прям сделать второй я не... наверх даже не поехал тупо ехал прямо как дебил Здесь, я говорю, тут ровная дорога, которая вот прям без поворотов, по которой нужно пропрыгнуть, перепрыгнуть, короче... О, блин, нифига жесткий. Короче, погоди, я тебе позже скажу все остальное. А как здесь сделать? Ну -ка, я видел, я, что я... Краю, но... Хоч... Слушаешь, А что я тупой-то такой, я господи, хочу. подожди, я такой... Я потому что это по любому. Он, да, он жесткий мешает мне. Да. Я, короче, я такой тупой... А, я дважды тупой! <гас> не, пока что дважды. Это что такое? <свист> что именно? Что он делал? Что стрелочки. Там дал, дал. едешь, короче, по боку, и потом делаешь флип. Куда? Ну там увидишь флип. Просто едь, короче, по, по, по боку там по херне. Да там щит. Та а, да с, догад... с любой, там без разницы. Какой тут флип, тут учета. Там потом а, флип. флип, будет. флип, дальше, флип дальше, да, да, да, да. А там просто сначала прямо, потом будет флип. Ну не ученый. Так, все, взял чек еще один. У нас с тобой разница, в два чека. Ну и что? Э, я тебе просто говорю, что этот... Как бы... Ничего такого. Добавили. Да, ну, уже. Не получилось. Так, а что здесь? Я второй... Я, короче, пять пиплем взял. Я очень много чего с ним делал. Подожди, я не понимаю, что мне делать. Стой! Мне кажется, или хашка тяжелее, чем тратить? Я... я... Ну, как как да, блин, камера. Как -то, как -то, как -то. А что делать? О, прямой флип, я его я его прямой прямый флип, я его сделал. Хорошо, а ты Да, по-моему, чек. Я по да, по отключил, мы сейчас встретимся с третьей вот Красавчик. Я жесткий, я жесткий, я пропал, у нас не И я тихо. Савчик. Не знаю, это такое, когда вот проходит, а не когда... Послушай, ты чего, ты меня тут говорил про продечку, раз какой-то там какой дурак был. <гас> Чебил! Я перескочил с первого раза. да. Красавчик. Я был некий. Так, мы с тобой надо закивали, да? Uh, нет. Ну теперь. Да какой человек? Нет, у меня восьмой. У меня восьмой... Нет, у меня восьмой. Да, у меня восьмой. Блин, <свят> меня <мне> сейчас <свят> звонят, а я тут это вот... Тут еще Палел. прутики, блин. Прутики по диагонали, я их ненавижу! Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Да Я спойлером зацепил, пруд. Чтобы двигаться без пола, да. Двигаться без пола, да. Давай, давай. О, вот да, это да я жесткий, жесткий тени! не ты, ты не что не что ты, ты пришел? О, да, чек. Я вижу чек. вот какой ты урод, почему, когда я прохожу, ты как другому <связь> ну, а я тоже тут <связь> <связь> подожди, <в> спираль, <связь> Где? Спираль ну, припомнить... А, нет, там все... Там чек все. А, все, все. Ответ... Такого чека просто... Я приехал, ты уже уехал. О, следующий чек. Я следующий чек взял. Так. Да, там просто этажик сразу чек. Да, там путики. Да, и они снизу. Там один ряд всего. Чего? А дальше, дальше. Последний так жестко, не? Тут, короче, ты флипаешься. И сразу же прутья начинаются с узенькой А ты на прошлых чечеках чай же самое говорил. Так что ничего. Так может ну, там ну, не так прям, ну там, Allah. да, тоже, но. Oh. Oh. Я ни разу не делал плюс струбу. Вниз? В самый низ, в самый низ, в самый низ! Блин! Перепрыгивай с трубу, переплегивай в Я ничего не понял. ай <строл> <prose buru> Aber... Я тебе сказал, I... so первую, а с первой well, сверху. Понимаешь? Так, так стояночка, стоянка говорю. сделать. Кругля сделать. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Так, еще кругаля навернуть. Тихо. И я делаю, я а Где она начинается Дать милый хак, я уделаю, пожалуйста. <laughs> Слышь. А пожалуйста. Yeah, я я, я тебе помогу, думаешь? Нет, я бы сейчас не просила его, конечно, надо будет mm. круто. Ну вот. В смысле? Подожди, потом... а, у меня бы... Капец! Копя... жить. Да блин, серьезно. Серьезно. Я ненавижу вот этот вот элемент, но я его прошел. Вс, братан, короче, финиш. Ну круто, ч-то. Еее. А если бы не с гонки, таймер пойдет? Нет. Вы не с гонки и с моим глазами. Да ты что, фигал? Да, я в смысле да, Ну ладно. Короче, будем считать, что я финишировал. Просто Никитос тоже хочет пройти. Сейчас угу. я буду следить за ним. Я, короче, надеюсь, вам понравилось. Поэтому подписывайтесь, подожди. ставьте лайки, ну, колокольчики. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди братан. Ты? Ставьте колокольчики. Да, да сам подожди. Короче, братан, да. Ну, подожди, а подожди. <laughs> всем удачи, всем пока. Да, всем пока.